Я тебе говорю, ну, подвалы, в кажд... подвалы блядь, в каждом дворе, нахуй, такие, как у нас, там, пиздец охуевшие. Я вот тебе заходим... какие огороды вот у них. Да, вот. я, я тебе говорю, вот они на огородах и живут, сколько скотины. Да. Блядь, подвалы мы открываем, да, ну, уже все, все мы уже Выходим, а то будем гранату кидать. Кидайте, не кидайте, выходим. Оружие сложили, выходит, четыре перчика, блядь, четверо, блядь. Mm -hmm. Ну и все, ну, потом всех они, всех расстреляли, наш. С одной стороны, все это хуево, блядь. Всех на эти говорю, вот мы нашу роту, вот на плен взяла, наверное, человек 10. Вот двоих я взял в плену, когда вот с комбатом был, одного старика, одного молодого физика взял. Вот, всех, всех расстреляли они, а бля. Наши. Сейчас раньше, когда заходили, как-то жалко всех были, а сейчас они вообще похуй, гражданские, mm -hmm. хуянские. Мы в любой двор заходим, нахуй, так, нахуй, куры есть, так, пять штук курей нам, нахуй, яйца есть, подвалы, подвал заходим, осматривать, mm -hmm. сразу банки все забираем, нахуй, загрузим. А я вижу, mm -hmm. никого не ху, никого, никого жалеть, нахуй. Mm -hmm. Нет, конечно, да, они все там все предатели. Все, зашли, там смотрю три барашки, нахуй, Одни барашки, и так, одни резчик, Ребята, нахуй, жрать, я говорю, мне вообще похуй, говорю, мы приехали по своей mm -hmm. вине, говорю, на ваш ради, вашей mm -hmm. безопасности, говорю, нахуй". Вот берем, нахуй, прям огороды загоняем, нахуй. Потом уже начинаем узнавать. Ну, такие у дедов. Так, вы, говорит, с этой не общаетесь. Она, говорит, сука, из тех кормила его, вас кормила.